Здравствуйте всем. Скажите, меня слышно? Доброе время суток. Слышно? Ну, хорошо, Марина, спасибо. Так. Сейчас мы экран попробуем изобразить. Так. А экран видно сейчас? Подскажите, да, экран да, видно, видно? Хорошо. видно? Хорошо, ну слава Богу, что хорошо. Так. Ну вот, а меня теперь видно? И вас видно хорошо, экран видно и слышно хорошо. Ну, хорошо, спасибо, Марина, спасибо. Так, значит у нас сегодня продуктовая минутка посвящена будет жевательный мармелад ну и мне вот выпало так сказать открывать эту продуктовую минутку именно вот этим вот мармеладом который называется Beauty мармелад с биотином персик манго честно вам скажу ребята я первый раз про него слышу Вообще ни разу его не пробовал. Ну, говорят, читал отзывы, говорят, что тот, кто живет такой мармелад, у него волосы красивые. Ну, не знаю, у меня волосы видите не особо, и красоты тоже нет. Вот. Поэтому, честно говоря, я бы подумал, чтобы кто-то из вас дополнил данные. Ну, рассказ, потому что ну не пробовал продукт, не знаю как он действует на ну и как работает тоже не знаю честно то что я прочитал там ну как бы я привык рассказывать о том что я сам ну как бы испытал да ну я вот это больше для женщин наверное относится да вот чем для мужчин ну тем более что у меня вы видите Волос на голове нет. как я могу рассказать и утверждать, что он так вот действует. Пожалуйста, может кто-то дополнит, я с удовольствием послушаю. Может, Ольга Николаевна расскажет? Может, она живала такой мармелад? Ребята, добрый вечер всем. Ну вот я знаю, что Саша Карманова от этого мармелада в авторге... Вот она зайдет и она поделится. Мне кажется, она его очень сильно любит, она его хвалила. Я сама в восторге от чевники, от других, короче. Вот, поэтому нормально, сержант. Если мы у тебя волос нет, есть. Хорошо. Волосы... Тогда, волосы... Тогда давайте, пускай любовь Человек... Астахова расскажет лев. нам. Хорошо, что ты уже знаешь, кому парик, что тех, у кого есть волос. Да, у меня нет вопросов, к сожалению. Значит, давайте тогда нам расскажет Любовь Астахова про жевательный мармелад с кальцием. Пожалуйста, Любовь. Включила, да? Включила. Да, включили, включили, Я расскажу про мармелад. Скажу честно, первый раз, когда я его попробовала, я ничего вкусного не нашла. Я думаю, ну резина и резина. Но несколько раз попробовавший один, другой и третий сорт, вы знаете, он мне поглянулся. Мы даже как-то купили его и с мужем вдвоем эту пачечку оприкудывали за три дня. Вот настолько он поглянулся. Теперь он мне нравится. Я не знаю, есть какая польза или нет, но судя по описанию, есть. Сама я ее не почувствовала. Каждый день я ее не ем, поэтому не могу сказать вам. Но то, что это вкусненькое, это я вам точно скажу. У меня, значит, натуральный мармелад его с кальцием. Ну, все, конечно, знают, как что кальций это для костей, волос, зубов. Не знаю еще для чего, но для костей, волос и зубов это я точно знаю. Поддерживает структуру этих наших органов, и кости, и зубы, все прочее. Значит, 4 мармеладки в день этого будет достаточно. Ну, как я уже сказала, что у нас получилось за неделю все мармеладки слопали. Наша компания создала этот мармелад натуральным и вкусным. Она избавилась от искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей, а добавила туда фруктозу, экстракт ванили, настоящий яблочный сок. Кальций необходим для укрепления костей. Ну, это я уже сказала, костей, зубов, ногтей, кстати, и волос, да. Так, наверное, это весь мармелад идет для костей, зубов и волос. Значит, он помогает регулировать выделение ферментов, гормонов, инсулина а также играет важную роль в передаче нервных импульсов и отвечает за нормальные процессы мышечного сокращения. Витамин D способствует улучшению, лучше усвояется кальций, помогает ускорить метаболизм и регулирует углеводы. С кальцием можно, можно, кальций можно, принимать как растущему организму, так и уже взрослому. Ну, не написано, сколько детям. Ну, я прочитала тут взрослым по 4 мармеладки в день. Но я думаю, даже если больше съест человек, хуже от этого не будет. Просто это как наш, который мы покупали в магазине, мармелад, только это натуральный. Ну, мы же тот, сколько хочем, столько едим. Так, я думаю, этот можно также. Ну, в принципе, у меня все, потому что я больше информации не нашла. Я думаю, что это. Ну, этого достаточно. Поэтому, если кто-то может дополнить, то, пожалуйста. Желающие есть дополнить? Если нет, тогда давайте Татьяна Намельник расскажет о жевательном мармеладе э, с черникой. Пожалуйста, Татьяна. Вот пока Всем Татьяна начинает, знаете, скажу, что я забыла сказать, что 37% кальция находится вот в этих мармеладках. Вот это я забыла сказать. А теперь у меня все. Хорошо. Татьяна, продолжайте, пожалуйста. Mm -hmm. Так, ну сейчас мы перейдем к вкусу с черникой и мармелад. Всего 4 мармеладки, точно так же, как предыдущий мармелад, можно съедать в день. И в таком случае мы получаем 18% от суточной нормы натуральных анксидантов. Для поддержки зрения, поскольку этот мармелад черникой. В основе продукта, естественно, входит натуральный сок черники. И, как уже Любовь тоже говорила, никаких искусственных ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса. Экстракт черники служит отличным источником антоцианов, как я уже говорила, природных веществ, антиоксидантов, которые поддерживают. И защищает наше зрение. Ну, наверное, все про мармелад с черникой. Мне он очень нравится. Внук у меня очень любит мармелад с черникой. Ну, я думаю, он каждому, в принципе, придется по вкусу, поскольку он такой легкий. Ну, скажем так, легкий десерт. Спасибо за внимание. Дополнения будут... У кого-нибудь. Ну тогда спасибо вам, Татьяна. А сейчас мы хотели бы послушать Марину, которая нам расскажет о Мармеладе с Облепихой и Корицей. Пожалуйста, Марина. Uh -huh. А, так, ну, доброго времени суток всем. Знаете, я хочу сегодня поделиться своими впечатлениями, но больше, наверное, практики. И вот, когда каждый раз спрашивали дополнить, думаю, ну, если дополнять, тогда и у меня не будет выступления. Потому что, в принципе, это действительно мармелад один и тот же, но только с определенным вкусом, да, каждый. Ну, и немножко играет определенную роль, либо кальций, либо еще что-то. Ну, вот, ближе к теме. У меня облепиха и корица. Я лично пробовала уже очень многие вкусы э, за данный период времени и э, пробовала не просто так, а целенаправленно вообще всю продукцию для того, чтобы вот не в теории, а в практике знать. И когда предлагаешь, рассказываешь, рекомендуешь клиентам э, одну или другую да, позицию, либо товар, как правильно вот назвать, но чтобы ты действительно мог поделиться э, в прямом смысле своими впечатлениями, э, от этого продукта, то, что ты попробовал и не просто почитал и рассказал, ну вот как бы я вот так вот постоянно что-то пробую для себя, экспериментирую, но и именно в мармеладе, чем мне помог на практике, я 1 июня, да, сопровождала детей в город Краснодар на праздник, и у меня уже был в наличии, я брала релакс, вот, мармелад, очень вкусный, поднимает и настроение в дороге, в пути детям, потом проводила тренинг на природе в казачьем хуторке, тоже брала все, вот, которые у меня были в наличии, заказывала. И, ну, отлично поднимает настроение, разряд, позитив детям. Ну, и самое главное, я всегда еще при этом спрашиваю, дети, нормально или вкусно? И все отвечают вкусно, ненормально, то есть это тоже играет огромную роль, да, когда э, это дети говорят э, напрямую, э, свои впечатления, вот, ну, и что еще вот дополнить про э, мой мармелад, да, сегодняшний, который я э, рекомендую всем попробовать, Но ну, действительно, его мы каждый день, наверное, э, может, э, и не будем покупать, э, все зависит от финансов человека, да, но... Он спасает именно, в, в принципе-то, и в описании, я когда читала, тоже готовилась, и написано, что, так, сейчас я прям себе и речь даже вот накидывала, чтобы не забыть, люблю говорить просто, что очень помогает, выручает, да, именно в поездках, Роль такая, как бы, да. Ну и еще натуральный, без консервантов, тоже уже много говорили об этом. но ну, и для тех, кто хочет сохранить красивую фигуру, тоже много значит. На перекусы, на работу можно взять, да, когда что-то под рукой, раз, достал из сумочки. Упаковка очень компактная такая, вот действительно можно положить с собой в дорогу. Ну и, наверное, вот, вот таким образом я завершу свое выступление. Нет, еще, знаете, мне очень, допустим, понравилось, тоже очень все понятно, понятно и доступно с ароматом с, э, свежей выпечки действительно так и есть а потом далее еще я пробовала знаете мне очень понравился у Ольги Викторовны когда мы мастер-класс проводили и Ольга Николаевна как раз была вот э, чаще сейчас малина шиповник вообще обалденный настолько вкусный настолько настолько действительно натуральный. Я вот, допустим, не пробовала до этого такой мармелад, который вот пробую на протяжении данного времени, когда сама являюсь вот клиентом сибирского моего любимого здоровья. Ну вот, в принципе, все. Спасибо огромное за внимание. Дополнения будут по данному продукту у кого-нибудь или к следующему переходим? Ну, если Может? не будет, Давайте я Маринечка дополню. У нас они не только, как Мариночка сказала, что различаются вкусом. В каждом мармеладе есть добавочка. И вот в облепихе у нас лежит коллаген. А коллаген, всем известно, нам зачем нужен, чтобы была наша кожа хорошая, красивая, чтобы и для омоложения. Коллаген нужен нашим связочкам, нашим мышцам. Не только для красоты, но еще и для здоровья. Вкусняшка еще очень полезная. Ну, спасибо, Александра. Спасибо, Марина, за выступление. Ну, а сейчас мы все-таки... Как Марина уже анонсировала, этот мармелад с малиной и шиповником. Дина нам продолжит этот рассказ. Пожалуйста, Диночка. Всем добрый вечер. Сама я малину и шиповник не пробовала. Ну вот я не помню, по-моему, я покупала для внука. И дочь у меня, она молодая, у меня еще. Боялась все внуку, ну как бы... Ну, как бы с опаской, что ли, но она все равно дала, потому что ребенок и мармелад, это, мне кажется, самое безобидное, что можно дать ребенку даже простой наш мармелад, потому что там ну, это, пектин, по-моему, содержится, и он полезен для <coughs>, желудка. Ну, и, и, в общем, внуку моему, вот, он ну, понравился мармелад, ну, вот, он еще два года ему тогда еще было, сейчас-то побольше маленько, это вот, ну, что я могу сказать про э, мармелад «Малина и шиповник»? Это э, мармелад, в котором, как я прочитала, э, героически э, самое большое э, содержание витамина С. Там 53% от суточной нормы витамина С для, ну, для человека. Э, можно его по три мармеладки в день. Что еще? Ну, на вид, конечно, они вкусные, но, ну, красивые мармеладки. Ну, что еще я могу сказать? Ну, содержание там натурального сока э, в, в наших мармеладах, что мне очень нравится. И э, еще очень большой плюс, там в нем нет сахара. Там, ну, на, ну, на натуральном. Ну, все. Вот такого сахара, как мы размешиваем сахар там в чай, но такого сахара нет. В общем, детям, я думаю, можно без всякой опаски давать. Ну, в общем, вроде бы все. Ну, кто-то еще дополнит про этот чудесный мармелад, или э, мы скажем Дине спасибо и перейдем к следующему. Тогда мы переходим к следующему, у нас там релат, мармелад, релакс, карамель. Это Галина Суханова, Галина Ивановна Суханова нам расскажет. Пожалуйста, Галина Ивановна. Добрый вечер всем. Сегодня у нас очень вкусная продуктовая минутка. И я от зависти хапанула два мармелада. Рассказывать о двух мармеладах. Сами мармеладки я еще не брала. Но вот как прочитала, это очень полезно получается. И я наметила вот как раз эти два взять. Мне надо будет для внучки. Первый мармелад, это релакс мармелад карамель. Карамельным ответом трудному дню может быть антистресс мармелад с, лак, с умом. Вы говорите, Лили. Релакс мармелад. Не наносит никакого вреда фигуре, но приносит огромную пользу для души. Упаковки 90 грамм. Стоимость всего-то 200 рублей. А сколько приятной на вкус сладкой пользы, причем абсолютно без сахара. Этот стопроцентный натуральный мармелад с лактиумом легко поможет справиться в нашем напряженном стрессовом ритме жизни с тревогами и отлично спать по ночам. Его уникальность заключается в том, что он снижает уровень стресса в организме, повышает устойчивость нервной системы к психоэмоциональным нагрузкам, помогает бороться с бессонницей даже. Вот, пожалуйста, две приятности. И сладко, вкусно, без сахара, никакого вреда. еще и спать можно хорошо, кто плохо спит. Он сделан на основе натуральных соков фруктов и природных подсластителей, чтобы каждый мог насладиться нижнейшим карамельным вкусом и не переживать по поводу лишних калорий. Этот продукт полностью готов к употреблению но в сутки съедать можно не более одной упаковки. вот те мармелады предыдущие там 3-4 штучки а тут но ну, в принципе можно одну упаковку слопать. желательно во второй половине дня вот такое ограничение при чрезмерном употреблении этот мармелад может оказывать слабительное действие чтобы не обернуть пользу во вред необходимо помнить золотое правило что все хорошо в меру отзывы об этом мармеладе самые позитивные но в интернет-магазине вот я смотрела на данный момент его нет наличия наличии ну, я делаю вывод такой, что он пользуется спросом. Ну, про этот мармелад все. Может ну, про добавить? Следующий, про следующий у нас иммунный мармелад тропические фрукты. Продолжайте, Ивановна. Ну вот еще про одну вкусность тогда я расскажу. Этот сочный, яркий, без сахара мармелад поможет зарядить иммунитет ярким тропическим миксом с цинком и натуральным, натуральным куркумином. В каждой мармеладке максимум полезных веществ для укрепления организма. И никакого сахара, только полезный подсластитель изомальт. В одной упаковке мармелад, цинк и рок-н-ролл. Все в одной, пожалуйста, все три удовольствия. Цинк поддерживает общий тонус и участвует в активной защите организма от вирусов. Куркумин помогает укрепить иммунитет и уменьшить воспалительные процессы. Изомальт – натуральный подсластитель, помогающий снизить калорийность продукта. Натуральные соки апельсина и моракуи яркий фруктовый вкус. Сконцентрирован в каждой мармеладке. Так что здесь... Присутствует двойной тропический эффект. Отличная фигура и крепкий иммунитет. Еще и вкусно. Тут также работает формула о том, что все хорошо в меру. Потому как рекомендуемая норма для взрослых по 5 мармеладок два раза в день. Иначе то же самое может быть слабительный эффект. Жадность может также... Вот, вызвать такую неприятность. Так что везде нужна мера, нигде не надо жадничать. Все это богатство стоит всего 170 рублей. В упаковке также 90 грамм. Ну и как я уже сказала, я выбрала эти оба продукта, потому как наметила их, ну, непременно их куплю, маленечко расхлебаюсь с делами домашними, потому что я надеюсь, что вот действительно иммунитет сейчас как нам, нам грозятся все, что коронавирус э, вспыхнет, и иммунитет, и вот и нервные стрессы. Ну, думаю, что помогут. Внучка собирается поступать. Я надеюсь, что ей это будет на пользу. У меня все. Спасибо, Галина Ивановна, за очень прекрасный рассказ. Ну, кто-то, может быть, дополнит? Давайте я, я хочу дополнить. Я вот пока, значит, слушаю всех и взяла целую упаковочку, вот открыла как раз вот для иммунитета, поскольку сейчас выхожу еще из этого состояния простудного или инфекционного, не знаю, как сказать. Олег, скорее всего, меня заразил, ничего не простывало. Инфекцию схватила. Так вот, я, короче, открыла и посчитала. Здесь 27 штучек. 170 рублей разделила на 27, и получилось 6 рублей одна мармеладка. И вот, как Галина Ивановна сказала, получается по 5 штучек можно два раза в день, но вот можно два раза в день по 30 рублей съедать и получать просто истинное удовольствие. И действительно, ну, мне нравится, что у нас разные такие вкусы. И вот сейчас, когда я тут еще начала ограничивать себя в сладком, но сильно выручает. И вообще меня мармелад всегда выручает. Я когда бегу куда-нибудь или еду, я закидываю в сумку. И когда мне хочется пожевать, я достаю мармеладку и прям классный-классный получается перекус. Чувство голода притупляется. У меня все. Спасибо, Ольга Николаевна. Очень хорошее дополнение. Ну, тогда переходим к следующему мармеладу, который называется мармелад с апельсином. И нам сегодня о нем расскажет Александра. Пожалуйста, Александра. Так, сейчас надо сесть хоть куда-нибудь, что ли, а то есть по городу бегаю. Добрый, добрый вечер всем. Мне достался, конечно, тоже вкусный мармелад. Я, в отличие от всех, я же сладкоежка, я пробовала все мармелады. Больше всего мне нравится со вкусом манго. Но апельсин имеет э, отличительный от всех вкус. Яркого-яркого такого апельсина. И потом, когда ты одну съешь, вот там после вкуса не очень такое яркое. А если ты съешь две, а лучше три сразу, тогда э, вот такой перчик вкусный-вкусный э, остается. Перчинка такая остается на языке. Почему перчинка? Потому что в составе этого мармелада лежит куркумин. И чтобы он усваивался очень хорошо... Туда добавили, я то слово, может быть, не, неправильно э, произнесу, а лучше не буду, добавили экстракт перчика перца. Вот они в сочетании э, с перцем, куркумин дает очень хорошую усваиваемость. И уже давным-давно доказано, что куркумин это очень сильный иммуномодулятор. Он э, является антиоксидантом, поэтому вот когда в сезон простуд, его или гриппа в том числе вот когда был коронавирус куркуму скупали и ее едят с медом для повышения иммунитета еще куркумин является жиросжигателем кто хочет похудеть его тоже ну, это куркуму едят или пьют там заваривают кипятком она является жиросжигателем. Вот, антиоксидантом я сказала. И еще, ну, это во всех мармеладах, в том числе и в апельсине, в апельсине лежит лактикум. Это подсластитель натуральный, заменитель сахара. Сахара нету в этом мармеладе является подсластителем сам апельсин, потому что он сладкий, и вот лактикум этот. И в этом лактикуме лежит, лежат пребиотики. Это значит, еще мармелад обладает очень хорошим свойством на кишечник, работает на кишечник хорошо, то есть растет кишечная микрофлора, потому что это пребиотик, еда для нашей микрофлоры. Ну и, наверное, все. К сожалению, могу вам сказать, что вы его, скорее всего, больше не увидите. В ближайшем будущем его не ожидается. Написано, сегодня получила письмо, что временно он не будет производиться. По крайней мере, до осени его точно не будет. И проблема будет со всеми, с этими мармеладами. Скорее всего, мы вот эти остатки допродадим. Если у них их достаточно на складах, то, может быть, еще какое-то время доторгуем. Но написано, что временно до осени мармелад не будет производиться. Поэтому у меня еще на остатках есть, и я его еще заказала, во вторник будет. Так что приходите. Цена всех мармеладов сейчас 200 рублей. Сейчас со скидкой на этой неделе мой любимый мармелад с манго. Он стоит 160 рублей. И я еще хотела добавить про релакс, который рассказывала Галина Ивановна. Там лежит магний, он успокаивает нервную систему. И действительно, я-то сначала думала, ну так просто написали, да и все, ну как там одна мармеладка может успокоить нервную систему. Если только то, что вот ты съел э, это сладость, да, и немножко как бы кайфанул да от этого, но ну, бывает же такое, что э, сладость съел и тебе полегче стало. Но там действительно есть магний и он работает, потому что Ольга сева ее наверное сегодня здесь нет, у нее брат очень любит этот мармелад и один раз, ну мы тоже нужно одну упаковку съесть. Вот он съел одну упаковку и говорит Ольга, ну вообще мармелад, конечно, классный. Я съел съела упаковку, всю ночь спал, даже не просыпался какие-то там проблемы со сном были представляете работает даже такой мармелад что кажется что это просто вкусняшка да не несет никакой активности а оказывается нет все это работает это не только вкусно но и полезно все, у меня все. Спасибо, Александра. Ну, давайте вы нам еще расскажете про ваш любимый э, мармелад, э, потому что я про него не смог рассказать, потому что я его не пробовал даже. А вы нам расскажете, он же ваш любимый, персик манго. Пожалуйста, еще продолжите, пожалуйста. Вот дополните. так вот. А я-то вообще даже и не готовилась, Геннадий, к нему. Что я о нем могу сказать? То, что он самый вкусный. И то, что я знаю, что он в составе содержит биотин. А биотин это такое вещество, которое очень хорошо работает на волосы. Вот, и поэтому я действительно не готовилась и не, даже не пробегала глазами. И не, вот, и не могу даже сказать про него да, что-то более этого. Знаю, что только что вот он э, с биотином. А, так, давайте я. Ну, Может, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы посмотрим, и посмотрим и оценим ваши волосы. Вы же его любите, а, а, кстати, волосы-то у меня действительно хорошие стали. Но это было еще до э, этого, до манга, потому что я пришла, когда в компанию Сибирское Здоровье волосы у меня были тонкие и непослушные. А когда я пришла в компанию и начала лечить свою коленку и пила сорбент с коллагеном суставной, у меня волосы совсем поменялись, представляете? Тогда еще и манго не было даже в помине, потому что мармелад -то у нас появился недавно. А вот волосы у меня улучшились как ни странно, совсем побочный эффект был от лечения коленки, да, потому что в суставном сорбенте лежит коллаген. И вот коллаген мне так сработал. Ну вот смотрите, я открыла, да, уже пока говорю, открыла у себя на телефоне про биотин. Да, правильно я сказала, биотин укрепляет волосы, наполняет их энергией, ускоряет рост и делает более плотными. Вот то, что со мной сделал коллаген в свое время. И он, ну значит, он это не только делает волосы да, красивые, а он точно так же, этот мармелад без сахара, вот этот вкус манго, обалденный, который я люблю, прямо натуральный, я бы сказала, я потому что в свое время ела манго, которое с дерева срывает. Вот очень вкусный, вот, вот этот вкус. Ну и все, там еще есть сок персика. Это тоже получается натуральный подсластитель. И тот же изомаль, про которого я говорила, да, Что, который несет по себе прибиотики. И все. Значит, только мы едим мой самый любимый мармелад и укрепляем и свои волосы, делая их, делая их им. Биотин делает их блестящими, послушными, эластичными и ускоряет даже рост. Поэтому его надо есть много-много-много, чтобы все это сработало. Я ем не три штуки, я ем больше. Открываю пачечку и, может быть, за два дня ее съедаю. Ну вот и все. Поверь хорошо, спасибо, пожалуйста. Александр, хорошо, спасибо, да. Александр, кто-то да, еще да. дополнит, пожалуйста я вот хочу еще с Сашей поговорить, Саша, помнишь, я как-то была на складе, и пришла женщина и говорит что вот вообще никогда бы не подумала, что вот мармелад э, с манго ой, не с манго, а с магнием, э, так хорошо успокаивает. Э, там на работе э, проблемы, и все такие вот как бы взвинченные. Она говорит, а я прямо съем три э, штучки, и мне прям так хорошо. И она э, стала расспрашивать про весь мармелад, и прямо взяла еще четыре разных штуки. Э, помнишь, э, Саша, этот случай, нет? Ну ты вот этот знаешь. случай как-то мне не запомнил, не запомнился, да. а вот мне запомнился случай про Андрея, э, брата Ольгинова. Да. Вижу, каждый да. Сейчас, <laughs> это, свои, да. Ну ты вот это запомнила. А вообще мармелад берут очень хорошо. Сегодня пришла бабушка для, своего, для своих для внуков взяла четыре мармелада. Тоже берут с разными вкусами. Любят мармелад дети, потому что и мы знаем, что это полезное лакомство. У меня дочь, например, она же вообще детям нельзя давать сахар, она противник сахара, она дает им только все полезное. Но мармеладки у нас в ходу, они их очень любят, и все утречком все получают по три штучки, но не только мармелад они там получают, еще и топивишку. И, и золотую рыбку все стоят своей порции а потом если у меня в гостях то тогда пока мама не видит они у меня еще мармеладки просят я им еще даю бабушка же добрая <соспоed> <соспоed> вот поэтому пока они еще в наличии мармеладки приходите за мармеладом потому что все, может... а? можно да? вопрос задать Завтра вы во сколько начинаете работу? С 12 до 5. А, с 12, я, это, я наметила, что с 11 до 5, да? Угу, ну, угу, завтра да. я запланировала, мы придем с дочерью, надо набирать угу. нам много. Ну, Приходите. Спасибо. Может быть, не все будет, потому что уже что-то как-то много чего нету, mm -hmm. каких позиций. Но в понедельник mm -hmm. мы ждем груз, в понедельник все будет. Вы обратили mm -hmm. все внимание, что следующая неделя у нас обалденные акции. Давно-давно такого не было. Мы же давно не получали акции по БАДам. Представляете, сейчас сколько, э, со скидкой на вамин, который вообще никогда, как, я уже вообще не помню, года два точно его не было со скидкой новомина. На Новомин на будет 680 рублей на ту неделю. это просто дополнительная акция от компании, э, они ее не планировали. Мы же получаем акции, вот я уже, например, знаю все акции августа, я заранее знала, август, э, июльские акции не было заявлено, а вот просто, ну сколько, 3 или 4 дня назад они, пришло письмо, что это дополнительная. Акции. И в акции. У нас же еще маленький город, и есть у нас акция среды. Вот в среду будет очень хорошая акция. Тоже дополнили ее. Будет будет релак, релакс бокс со скидкой. Боксов вообще же у нас раньше, наверное, со скидкой вообще не было. Он будет стоить 1376 рублей, а так он стоит 1720. Представляете, какая скидка хорошая. Релакс бокс вообще такой сильный продукт мне он вообще сильно нравится столько много на нем отзывов люди которые не спят ночами не могут уснуть или засыпают потом просыпаются среди ночи опять не могут уснуть потом люди которые нервничают очень хороший у меня был отзыв на панические атаки кстати вчера была вот эта женщина я говорю олеся Релакс Бокс со скидкой твой любимый она говорит нет мне уже не надо я спокойно как слон у нее была паническая атака вообще не знала что сделать Делать, пропив наш релакс-бокс избавилась от этой проблемы это же очень серьезная проблема вот рассказывайте у меня их в наличии 7 штук больше не будет, потому что как бы они были у меня, я их не заказывала, поэтому и акция среды только один день, вот 7 штук нам надо будет продать. Но 2, 2 уже Ольга исеева застолбила, у нее возьму, значит 5 еще есть. Потом будет со скидкой в среду биотин, номер 5, вот, которая на коробочке написано, и северная клюква, номер 6, это биотин, сердечный препарат наш, там бетаин, ой, бетаин, бетаин. И там витаин и витамины группы В. А северная клюква – это экстракт северной клюквы и тоже витамины группы В. Это нервная система. Кто хочет успокоиться. Вот они будут со скидкой. И северная омега будет со скидкой в среду. И железо. Железо, кстати, только, наверное, свободных два осталось. Уже все попродала. Вот. Потом будет со скидкой, я сказала, новомин, релаксбокс. Эльбифит. эльбифит. Вот. Витамины с кальцием. По-моему, все. Но я думаю, что это шикарные акции. Вы что замолчали? За слушаем внимательно. Что? Да, я внимательно слушаем все. Они оглушились от таких акций. И смотрите, ребята, у нас же вот заканчивается наша лидерская промо. И вот 25 число, это получается начало недели, на которой будут эти, в которую будут идти акции, и еще 25 число. То есть можно 25-го прийти, на 150 баллов сделать или на 50 и вот поучаствовать, кто еще не участвовал в розыгрыше Вот, чтобы фактор ну, была 25-го числа. Давайте мы закончим про продукты говорить. Нам давайте. еще Яна Колесникова желает рассказать про жевательный мармелад «Черная смородина». Яночка, пожалуйста. Добрый вечер всем. Сегодня расскажу про мармелад, натуральный жевательный мармелад «Черная смородина». Двойная сила ягод для поддержки иммунитета. Черная смородина соблазняет своим ярким летним вкусом, а барбадосская вишня ацерола заряжает организм рекордным витамином С. Наш мармелад не содержит ни сахара, ни фруктозы. Вся сладость только за счет натурального сока и полезного подсластителя изомальта. Поэтому мы сможем наслаждаться сочным ягодным десертом, не заботясь о лишних калориях. Максимум пользы в каждой мармеладке. Витамин С зацеролы усваивается лучше, чем синтезированная аскорбиновая кислота, потому что он способствует укреплению иммунной системы, помогает, укрепли... так, помогает усилить выработку коллагена, защитить организм от свободных радикалов, а также необходим для многих других процессов. Помимо впечатляющих доз витамина С, Ацерола содержит множество полезных фитонутриентов таких. Туда входят фенолы, флавоноиды, антоцианы и каротиноиды, провитамин А, витамин В и В2, ниацин, альбумин, железо, фосфор и кальций. Изомальт, такой подсластитель, он не только служит натуральным Подсластителем, но является и пребиотиком, который способствует росту и питанию полезной микрофлоры в кишечнике. А натуральный сок смородины, он тоже богат витамином С и отлично заменяет фруктозу и сахар. В общем, друзья, наслаждайтесь ярким вкусом и дарите себе пользу вместе с натуральными десертами его. Ну вот все. Спасибо, Яна, мы очень прекрасно рассказали. А кто-то дополнит? Пожалуйста. Я просто хочу сказать, что завтра же у нас в Ниднеудинске суббота, и в 19 часов мы собираемся в офисе. И как продолжение нашей сегодняшней продуктовой минутки, у нас завтра будет чайпитие с мармеладками, Так что приходите и друзей приводите. Вот, будем дегустировать. И вообще, мармелад очень выручает. Вот когда надо э, проводить встречу, э, просто мы берем зубочистки, накалываем, на тарелочку выкладываем мармелад, завариваем какой-то наш чай, и уже... Э, Получается такая очень теплая обстановка. Предлагаем людям попробовать мармелад. И вот когда мы сидим, общаемся долго. Вот у нас тут э, встреча была на мельнице. И мы прообщались 5 часов. И у нас ничего на столе не было, кроме чая и мармелада. И как-то мы справились с голодом, я хочу сказать. Так что мармелад это вообще классный подарок. Меня очень, мне очень нравится дарить э, пакетик мармелада. Э, в семью. Потому что, ну, вот батончик, например, его же надо резать на несколько частей. А когда я подарила мармелад, я знаю, что попробуют сразу несколько членов семьи. Еще кого-нибудь угостят. Поэтому такая еще классная функция у нашего мармелада, что его много в пакетике. Вот. Ну, вот у меня все. Все, да? Ну, еще у кого-то будут какие-то дополнения или там еще какие-то вопросы? если нет тогда будем завершать у нас повестка дня исчерпана то есть все рассказали про вкусные такие жевательные мармеладки которые нам приносят огромную пользу помимо того что они еще вкусные они еще и полезные. то есть каждый мармелад обладает каким-то своим чудесным действием один волосы делает красивыми другой там успокаивает и так далее то есть вот очень замечательные, как говорится, у них все функции. И еще, как Ольга Николаевна заметила, самая такая нормальная, такая повседневная или такая ну, функция – это подарочная. Да? То есть его можно спокойно дарить и не переживать, что кто-то себе испортит здоровье. Наоборот, наверное, все только проникнутся пониманием и пользой этого чудеснейшего продукта нашей компании. Тогда будем завершать, да, Ольга Николаевна?